С нами Анна Пендраковская, киносценарист кино и организатор этого фестиваля. Анна, расскажите, пожалуйста, о, фест... о программе фестиваля и почему вы его проводите. Ну, фестиваль проводится. Я провожу фестиваль в Греции уже 6 лет, а при участии Гослимофонда 4 года. И этот фестиваль возник довольно неожиданно. Мы решили его посвятить неожиданно, потому что, ну, хотели спланировать как-то более продуманно, более организационно, чтобы это было лучше. Ну, как случилось, так случилось, и я очень благодарна вот Мэри Перистерии и всем моим партнерам, и тем уже дружеским связям, которые у меня здесь установились, и... В кинотеатре «Алкионис» и в «Лутраках», и в «Патрах» только благодаря вот этим дружеским связям удалось, по сути дела, за неделю организовать этот фестиваль. А цель его, ну, мы не только для наших соотечественников работаем, мы хотим, чтобы те связи, которые и в политическом, и экономическом, и историческом связи, плане есть у Греции и России, чтобы они были и в умах греков потому что понятно, что наши бывшие соотечественники тоскуют, скучают, но и дети тоже не должны забывать язык, не должны отрываться от русской культуры, а греки тоже должны знать о ней, о том, что у нас происходит, не только в нашем классическом наследии, но и в современности. Фестиваль Гослиммофонда отличается от других тем, что мы сочетаем, Классику нашего отечественного кинематографа с тем новым, что происходит. И в этом году он посвящен и столетию революции, это с одной стороны, и детству, детству, потому что это тема, которая волнует, по-моему, весь мир. Понимаете, мы можем экономить, мы взрослые, мы можем экономить на своих нуждах, но когда ребенок зовет нас в кинозал, мы обязательно пойдем, мы обязательно купим ему билет, мы хотим, чтобы наши дети развивались. Вот поэтому так сложилась программа. Мы взяли анимацию, которая, на мой взгляд, является международным искусством, объединяет всех, и привезли одну из лучших представительниц нашего анимационного содружества – и э, заслуженную артистку Марину Кудилинскую, очень серьезную э, артистку, которая снялась в детском фильме, детском фильме, посвященном войне. И этот фильм э, завоевал много призов э, в России. Мы даже не ожидали, что дети так откликнутся на серьезное взрослое кино. Поэтому мы хотим, чтобы это было нашло отклика здесь у нас будут города кроме Афин еще Лутраки Патры я надеюсь что это это не начало это не конец это подтверждение а, тех уже связей, тех традиций которые имеет наш фестиваль Από το Σεπτέμβριο του 2017 έως το Σεπτέμβριο του 2018, στη Ρωσία. Σε αυτό εδώ το χώρο που βρισκόμαστε απόψε και που ξεκινάμε την πρώτη εκδήλωσσούλα μικρή, η πρώτη-πρώτη ξεκίνησε πριν λίγες μέρες με τεράστια επιτυχία και με χιλιάδες κόσμου στο του Περιστερίου. Σήμερα είναι η δεύτερη κινηματογραφική και γίνεται σε αυτόν τον όμορφο χώρο που θα συνεχίσουμε με πολλές προβολές ταινιών Αιλειών, έτσι ώστε να φέρουν σε επαφή το ρώσικο κινηματογράφο με τους Έλληνες. Ε, θα γίνουν αρκετές παραστάσεις θεατρικές με τη βοήθεια εδώ της κυρίας Ιγγίσεβα, οι κινηματογραφικές με τη βοήθεια της κυρίας Άννας που δυσκολεύομαι να πω το επώνυμο, <σκυρια> δυσκολεύομαι πολύ, θα μεταφράσει λίγο η ξένια σε όλους εσάς αν ε, Θα σας περιμένουμε λοιπόν, όχι μόνο εσάς, τους φίλους σας, τους Έλληνες, τους φίλους σας, τους συμπατριώτες σας, όσοι είστε από εκεί, να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα μπορούμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε αυτή τη δύσκολη μέρα και σε ένα χώρο που δεν το ξέρετε πολύ καλά και σας περιμένουμε να σας βλέπουμε συχνά δεικνά στις επόμενες εκδηλώσεις μα. Θα δώσω τον λόγο στη φίλη μας πλέον, τη Ζάρα, που την αγαπάμε πάρα πολύ και που κουράζεται πάρα πολύ για όλα αυτά. Την ευχαριστώ από καρδιάς και εγώ και ο Δήμαρχος, που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ γιατί είναι με τα καπή στην, στο, στην Κορινθία, αν δεν με πατάει μήνου, κάπου στο σοφικό. Λοιπόν, έχετε τους χαιρούμε τις τιμούς πολύ μετάφραση θα κάνουμε όλα αυτά που είπε η δεσκαινα, в этом году Мэрия Паристери э, отмечает. Э, в этом году Мэрия проводит год фист, э, российского кино, чтобы познакомить греков с, российским кино, э, с, российской, с российской культурой, с российским кино. Э, в этом, с, с сентября этого года до сентября следующего года в нашем кинотеатре будут, будут показывать российские фильмы. Мы э, начали наше сотрудничество с районом Перистели с нашего 30-летия, наше общество отмечало. А теперь вот второй, такое второе такое мероприятие. Это вот кинопоказы. Открытие 4 фестиваля кино друзей. И директор фестиваля Анна Петраковская сейчас нам скажет приветственные слова. А, ну, во-первых, спасибо всем, кто пришел. Время для организации у нас было мало. Огромное спасибо мэрии, потому что в такие сроки организовать да, еще в субботний день почти невозможно. Поэтому я хочу сразу наградить нашу мэрию вот этим сборником лучших, лучшей российской анимации. И очень хотела бы, чтобы Ήταν κάποιο πολύ ωραίο σημαντικό σημαντικό. Βάμπτρελσε το ζεκολά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι είμαστε εδώ απόψε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον βήμα του Περιστερίου για την τροσπάθειά του, για την διοργάνωση αυτής της εκπήλωσης. Η διοργάνωση έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και παρότι είναι Σάββατο βράδυ, σας ευχαριστούμε που και θα ήθελα να χαρίσει является то, что τα πιο дети. Потому что они приводят родителей Ευχαριστώ το и э, я бы хотела представить нашу небольшую творческую группу. Тихай, Попрошу их подняться на сцену. Тихай, Заслуженная артистка Тихай, России Тихай, Мария, Марина Куделинская. Э, у вас у всех есть программы, вы э, могли прочитать о ней. А только, да, не знаете, могу. что она снялась более чем в 90. Эль, Фильм с ее участием вы увидите в этом кинотеатре позже, как The там И uh, uh, замечательная пара, uh, это а, наша, ну, такая звезда анимации, Марина Курчевская, она потомственный аниматор, ее отец был очень известным аниматором, и педагогом Кика, и а, вы увидите, она сама с вами поговорит, увидите ее программу. И, а, я даже не думала, что нашего поэта-сатирика, все не не в России очень любимого, Вадима Жука знает в Греции, знает его книги, знает его остроты. Он тоже перед вами. Я думаю, что когда уже программа анимации закончится, то для родителей наших детей он несколько острот обязательно своих... Да, обязательно скажет. А сейчас я просто знаю, что такое наши маленькие зрители, им надо давать все и сразу. Так что давайте начнем. Здравствуйте, Марина. Вы привезли в Грецию новый фильм 841. Всего же вы сыграли, насколько я знаю, в 90 ролей в различных фильмах. Как вам этот фильм, который, с которым мы приехали? Знаете, для меня этот фильм очень, очень дорог, очень близок, потому что я сама родилась в Смоленской области, где, в общем-то, было начало войны. И это такая больная и болезненная тема, мне кажется, для всех русских людей. Вот. Ну, тема войны вообще как и для греков, так и для... Всегда война – это как с молоком матери у нас. Вот. Поэтому для меня это болезненная тема. И я хочу сказать, что я с большим удовольствием приняла участие в этом фильме, потому что... Хотя меня не хотели брать, говорят, что ты вот так будешь играть в войну. Я говорю, ну вызовите меня на пробу, я покажусь, вы меня возьмете, я вам точно говорю. И действительно, когда на экран смотришь, мне там на вид лет 70, совершенно старая женщина э, с тремя детьми. И понимаете, вот странно, но когда я снималась в этом фильме, вот я знаю, что немцы, это наши артисты, которые переоделись в костюм, но вот когда едут они на тебя на, на мотоциклах, это непередаваемое, непередаваемое ощущение. То есть у тебя волосы реально поднимаются. То есть это, видимо, какой-то вот тот самый... Э, то ли это вот заложено как-то, то ли это на каком-то э, уровне, я не знаю. Но вот эта тема войны, она, мне кажется, для каждого из нас, вот особенно немцы, вот особенно э, война с Германией. Вот это какое-то... Прям вот все время болит вот здесь, в солнечном сплетении. Это вот какая-то действительно больная тема. Вот. И поэтому это мои любимые фильмы. Вот «Осенью 41-го», там есть еще фильм «Разжалованный», тоже «Война». То есть, когда ты специально готовишься, когда ты не ешь дней пять, пьешь воду. И все равно, когда ты это не ешь, ты вроде снимаешься в кино, и ты никогда не понимаешь, как они жили, минус 25, минус 40, как они спали на еловых ветках. Вот как это было? Вот это... И всегда вот и плачешь все время, потому что э, это люди, которые вот э, перед которыми нужно встать на колени. Потому что как они это выдержали, как они еще победили, как они жили, дети, женщины. Это вот великий подвиг нашего народа, поэтому и кино это очень дорого и близко мне. Спасибо. Маленький вопрос. Вы сказали, что вы в Греции уже шестой раз. Как вам Греция? Вы знаете, ну вот начиная от того, от солнца и заканчивая этими красивыми греками, то есть это не можно, не, невозможно не любоваться вот, гречанками, греками, а все такие красивые, все такие темпераментные, все такие глазастые, солнечные. И очень гостеприимные, то есть можно, можно сразу вот, вот, ты не знаком, сразу вот сказать «Здрасте», тебе тоже махнут. Это вот какое-то такое нечеловеческое гостеприимство, это такой обмен энергии происходит. И Грецию я очень люблю, я во многих местах была, и в Афинах я уже вот пятый раз, наверное. Прекрасно, и вы счастливые люди, кто живет здесь, греки замечательные, Греция прекрасная страна. С такой историей, и, то есть ее невозможно не любить. Я хочу пожелать всем, всем-всем-всем счастья, любви и любовь, потому что это самое замечательное чувство на свете. Любите друг друга и будьте счастливы, это очень важно. Спасибо. Ну, здравствуйте. Я очень рада, что я, во-первых, первый раз в Греции. И для меня это большая честь, что программа анимации открывается именно этот фестиваль. А почему мне очень интересно еще именно перед Греческой публикой выступать, а, потому что я считаю, что истоки анимационного кино, истоки зарождения, а, оживления движения, они начались именно в Греции. что в и я меня, чтобы я Люди всегда хотели оживить неживое. Они хотели каким-то образом движение, которое было на скальных, в наскальных картинках, в скульптурных каких-то изображениях, в росписях. Как это возможно оживить? Что такое мультипликация? Все знают это слово. Мульти это что? Много, много. Мультипликация это много движения. Это много маленьких картинок или движений, которые оживляются при помощи нашего великого кинематографа. Но самое-самое первое начало вот этого движения было αλλόγινα, в να на Олимпийских играх. η αρχή αυτής της κίνησης είχε ξεχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στους ολυμπιακούς καθόνες. Γρέτσια, η Αλλή Γερόλη, και όταν ολυμπίστης ολυμπίστης προέγγελαν από αυτήν την Αλλή, Ελλάδα Yeah. Uh, первый орел сидел, сложив крылья. Oh, Мы можем сейчас вытащить детей, и они нам покажут это на сцене. Okay. Видите, дети, oh, это... Кто из детей пойдет на Кто пройдет Пошли, пошли, пошли. Сейчас. Ладно, не будем. Вот, вот, пожалуйста. готов. Один орел сидел сложить крылья. Он оставил с на коридорный το επόμενο αλμαλιοβιούς Σιλάμ αληθινότερο από όλα πριν ήμουν ήσουν ήσουν πετάτα να μας δείξει ακόμα και Σιλάμ μετά ο он видит движение взлетающего овла. И вся наша мультипликация, построена именно на это. на Раньше это называли мультипликация. Много, много движений, много картин. Сейчас принято термин «Анимация», «Атрушит я занимаюсь кукольным Я вождяю неживую куклу. я не вам сейчас буду все что хочется ребятам смотреть. Но я вам сейчас покажу настоящий. Καλά τα παιδιά να έχουνε δινούμενα σχέδια, να θα σας δείξω τώρα αλληλούσιες τοπίους που έχουν προταγωνιστεί. Μάσχαρτιου μωλίνι. Η είναι μικρή, δεν είμαι περιττός μικρής. Αν τόσο μικρή, επειδή γιατί; επειδή όσο πιο μαχαλή είναι η κούκλα τόσο πιο μαχαλό τόσο πιο μαχαλό η κούκλα είναι σαρμίρι κάποιοι άνθρωποι, ουνιούνται διαβάζουν за 5 минут пролетает время. Это снимает мультипликатор, наш актер. Бот, <решит> потому что ФОС, ФОС, происходит. По маленькому-маленькому движению. мы делаем потому что в маленький кинеси. Кинеси-декинеси, все вот, ребятам, наверное, не все знают, что такое секунды. вот хлопните все в задушке, А ну это когда, как на пишешь, моя, а кто меня покоролит? Да, вот за одну секунду должно быть сделано 24 кадра. То есть нужно сделать 24 вот таких маленьких движений, чтобы на экране прошла одна секунда. Αυτό είναι ένα δευτερόλεπτο, που είναι τα παλανάκια που χτυπάμε. Μέσα σε αυτό το δευτερόλεπτο η κούκλα πρέπει να έχει κάνει 24 κινήσεις, για να υπάρχει κίνηση. Αυτό που βλέπετε εσείς στην οθόνη να περνάει για στιγμής, απαιτεί ένας χρόνου πολύ δύσκολη δουλειά. Θα σας δείξω μια άλλη μια κούκλα. Это да. совсем другая кукла, а она не снегурка. Мультфильм с снегуречком, русская У куклы очень сложно устроена механизм лица. И куклы еще полисинтетомикан, несмотря Я вам сейчас показываю трюк. не видно. Вот видите, что я сделала? сверху определись то как то другую артикуляцию у нас керамная алоа и хлежит куча маленьких сарбона микростоматальные пони, а то то, якіти купла, менеє, а лазається стома, стідирікається гінізматом, каторфовиме она должна смотреть, моргать. И кукла пребила винтажи, пребила анигамин παίρνει τη βελόνα, την βάζει μέσα στο μάτι και με μικρές-μικρές κινησούλες κάνει το μάτι να κινηθεί. Δηλαδή, για όλα αυτά τα πράγματα, για να χαρακτηριστεί μόνος. Τι μόνος διαφορετικότητα από μυντιπλικασία. Πακάτροι σιόπη. Σε τι, λοιπόν, διακρίνεται ο вот, я думаю, что для начала мы сделаем паузу и посмотрим сейчас первый фильм. Наша сегодняшняя встреча будет организована так, что мы будем смотреть кино. Потом, пока я немножко буду представлять следующий фильм, мы будем разговаривать. И дальше пойдет следующий фильм. Первое, что я вам хочу показать, это фильмы моих студентов. Τη πρώτη νημή ταινία που παρούμε, θα πρώτα τα έργα των επιπλητών <συνή> μου επειδή είναι μικρής διάρκειας και δεν έχουν <συνή> <συνή> <συνή> <πληκάσω> στο πρώτη ταινία θα μιλήσουμε этот, он совсем другой техники сделан. Я от него уже привезла кукол. Они совсем другие. Они очень примитивные. Куклы бывают разные. И мультипликацию можно сделать из чего угодно. Потому что по они можно любой. Ο κούλε μπορεί να είναι κάθε υλού και μπορεί να κομμάσει μπορούμε να κάνουμε κινήματα σχέδια όλε αυτέ πλάνο πλάνο, σκηνή σκηνή. Όπω βλέπετε είναι έτσι λίγο εκλογέ οι κούκλε και έχουν σε μάχη να Приятно сказать слово, которое я не рассчитывал, что в жизни буду обращаться так к аудитории. Афини. Я не рассчитывал, что когда в жизни мне придется обращаться к аудитории. Афине. <laughs> Екатерон к троянцам со словом тогда обратился. Гектор, меня побуждаете сердце и дух, мой отважный, близко к судам быстроходным пройти и что надо разведать. Только сперва похороните мне свой царственный скитер, поднявший и обещай подарить колесницу медью медью и лошадей, что без непорочного сына деревья. Так, Μόλις μας απίτηλε ο κύριος στα ένα απόσπασμα, είναι ποιητής καταρχήν Ρώσος, πάρα πολύ διάσημος και έχει γράψει μουσική για πάρα πολλά βριτά κινούμενα σχέδια, απίτηλε λοιπόν στη ρωσική γλώσσα ένα απόσπασμα από τον Όμηρο και είπε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 Εγώ είναι μόνο να συσποντιμέ πάρα πολύ ερχτικής να βρίσκομαι σε αυτή τη γη. Για μας για όλους εδώ, στο μαθητικό ένα ένας μυστικός, δεν θα ήταν ποτέ αυτός ο διασημότητας ο Τομ, το καθ' Όπου τώρα είναι αυτό το πύριο, κάποτε, στα πολύ, πολύ χρόνια, ίσως να με πατούσε εδώ πέρα Γιατί Αυτό μπορεί να Γιατί για την πάντρι, και κανείς μπορεί να У меня скоро в одном из театров большой России, βοηθούν μια πιέσα, которую я написал, από μотивом «Лησιστράτη» Αρισταφάν. Аристафан, а ты? Синдрома самая смешная в истории и бесконечно эротическая в своем удиление перед жизнью. Вы знаете перевод э, слова «Люсистрата», конечно, прекращающая войну». Я так по-русски назвал свою и назвал Часть действия там происходит в Акрополе, в котором заперлись женщины, не желающие отвечать желаний своих мужей, Για τούτο ζητήρισες να μουχιάν προκρατήσει να ειδώσει. Και ένα μέρος, ένα μέρος ε, της δράσης αξιλίστηκες να κρόβουλο βγάλουνε την διότι οι γυναίκες για να μην μενα τα πολιτικούς ασυνείδητα τους καθήκονται να στοματίσουν οι ακόλουθοι αλλήλωστριες. Καλής μην χωτε γενιαίας η Αριστοφάνη από Και, στην τελική, αυτό το ελπιέστα το έργο του Αριστοφάνη μιλάει για το που όλοι έχουμε και πείζουμε. Ε, μιλάει για αγάπη και για ελεύη. Δεν μπορούσα να μιλάω με τη σώταση στην Ελλάδα, γιατί ήμουν καλός κοιτητής, και στη σχολή από τους πολύ επιμένους. Μου мне достаточно να πούμε, Ακόμη μη σας είπας τι ακούραζειτε και απροειδοποιητική ζήτηση από το καζιτό. Πώς είναι Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρίνα, θα με βοηθήσει θέσεις. Αυτό το κάνετε ακόμα ή είναι κάτι που έχει τελειώσει πια και τώρα έχει τα и, занимается, и через э, компьютеры занимается. Кукольная анимация ручная, только ручная. Но компьютер у нас сейчас очень помогает Με τις κούκλες δουλεύουν τις κούκλες. Με τους κουκκλές εργάζονται πολύ. Διδάσκεις στις ότι με τις Αυτό που στο είναι περισσότερο οικαστικό, вы обращаетесь к детям, или вам для вас более важна именно эстетика? Ну как сказать? Стоешь и стыд?